Приветствую вас, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем а, наше обучение, продолжаем разбирать нашу косметичку Ламбре, и сегодня на втором занятии мы с вами о, поговорим о парфюмерии Ламбре, и о парфюмерии мы будем поговорить с вами сегодня и еще завтра, сегодня мы затронем Базовые знания, поговорим о базовых понятиях о парфюмерии. А завтра уже непосредственно перейдем к коллекции Ламбре и разберем непосредственно парфюмерную коллекцию компании Ламбре. Итак. Так. Если говорить о парфюмерии, парфюмерия – это удивительная Сфера нашей жизни – это то, что является на сегодняшний день уже неотъемлемой частью нашей жизни. И парфюмерия в жизни человека появилась достаточно давно. Как искусство создания и использования благовоний, парфюмерия возникла еще в Древней Месопотамии, в Древнем Египте. И все мы помним легенды о Клеопатрии, о ее похождениях, которые сопровождались благовониями и ароматами. Хотя изначально благовония использовались именно во время религиозных ритуалов для воскуривания благовоний. И даже вот слово парфюмерия оно является производным от слово перфюмом, то есть через дым, и как раз вот этот перевод он нам напоминает о том, что парфюмерия к нам пришла от произошла от воскуриваемых благовоний. Современная же парфюмерия ту, той, как мы ее знаем, именно на спиртовой основе появилась только в XIV веке, да, то есть относительно недавно, ну так, достаточно относительно. И это была легендарная вода из Кьольна, которая была сделана персонально для королевы Елизаветы. И, и это, именно эта вода в, дала название одному из видов парфюмерных изделий, та самая вода Эде Колон которая стала прародительницей нашего современного названия одеколон, которую мы достаточно часто используем в своем обиходе. Если же говорить о Франции, то во Франции парфюмерное производство начало развиваться в XVI веке, но уже в XVII веке Франция стала центром парфюмерного производства, центром торговли парфюмерией. И стала законодателем мод в этой сфере. И а, до сих пор Франция держит эту пальму первенства, никому ее не отдает. До сих пор Франция является центром а, производства парфюмерии, является законодательным мод в этой сфере. И все а, огромное количество ведущих парфюмерных фабрик сосредоточено именно на юге Франции, в Грассе. И именно там производится очень большое количество парфюмерных изделий, которые затем продаются по всему миру. Если же мы говорим о современной парфюмерии, то современная парфюмерия является и модным аксессуаром, то есть есть модные такие вени, есть уже целое сообщества людей, которые изучают тему парфюмерии, которые изучают все тенденции, изучают историю, то есть очень сильно погружены в эту сферу и являются ее большими почитателями. С практической же точки зрения парфюмерия стала просто неотъемлемой частью гардероба современного человека. И, наверное, трудно найти женщину, в частности, женщину, которая бы совсем не пользовалась бы никакой парфюмерии, ни в каком ее виде. Да, то есть практически в каждом доме, практически у каждого человека есть как минимум один флакончик духов, один флакончик ароматов. И на сегодняшний день парфюмерия... Это и способ выразить себя, это способ получить дополнительные положительные эмоции, это способ выразить свое настроение, выразить свой характер, показать свои намерения в социуме. Это духи, они мы используем духи как просто для себя, для, для души, что называется, для своего настроения. Также мы их используем для того, чтобы произвести впечатление в социуме, произвести впечатление на кого-то. Мы используем ароматы для того, чтобы отдохнуть, мы используем для релакса, используем их для работы, используем для отдыха, используем для того, чтобы создать отношения с, любим, с любимым человеком. И в этом смысле парфюм, духи, ароматы являются настоящими помощниками в решении тех или иных жизненных задач, которые встают перед нами. И при правильном использовании ароматов, при правильном подборе ароматов, ароматы действительно помогают нам достигать наших целей, осуществлять наши мечты, а значит помогают нам становиться еще чуточку счастливее. И как вот здесь вот цитата приведена, что духи вне всякого сомнения относятся к сфере ненужного, но как раз с ненужного и начинаются радости жизни. Эта фраза абсолютно верна, я с ней абсолютно согласна. И про парфюмерию можно сказать именно так, что с... вроде как без нее можно обойтись, но в то же время, если мы говорим про краски жизни, то парфюмерия, безусловно, делает нашу жизнь еще более красочной, более наполненной, более живой. И а, если идти дальше, если посмотреть дальше, то а, если рассматривать парфюмерию именно с точки зрения... Помощи в достижении цели, то уже трудно сказать, что парфюмерия является чем-то ненужным. Если у нас есть инструмент, который помогает нам достигать цели, его обязательно стоит использовать, и тогда он становится очень даже нужным и становится тем инструментом, который увеличивает шансы в достижении наших целей, в осуществлении мечта, а значит повышение качества и уровня нашей жизни. И наше удовлетворение от этой жизни. И в этом смысле не использовать эти инструменты, конечно же, было бы ну, неразумно по большому счету. Поэтому парфюмерия, она постепенно переходит в сферу необходимого. И если мы говорим про социум, если мы говорим про именно утверждение себя в социуме, то парфюмерия нам помогает это сделать, помогает нам собрать образ, помогает нам дорисовать образ, помогает передать образ. И тем самым наш аромат, аромат, с которым мы выходим в социум, является просто неотъемлемой частью нашей жизни. Ну что, давайте теперь посмотрим на парфюмерию Ламбре, посмотрим, как происходит производство этой парфюмерии, откуда мы получаем эту парфюмерию. И рассказывая о производстве, здесь уместно затронуть тему вообще производства парфюмерии в принципе. То есть я сейчас вам вкратце расскажу, как происходит процесс производства ароматов. Итак, чаще всего заказчиком ароматов являются какие-то известные дома мод, известные личности, либо шоу-бизнес, либо спорта, либо другие торговые марки, которые производят одежду, например, или производят ювелирные изделия. И эти заказчики, они не производят самостоятельно, Парфюмерию, они не занимаются производством, потому что это достаточно сложный технологичный процесс, и, соответственно, как говорится, всем должны заниматься специалисты, и заказчики обращаются именно на парфюмерные фабрики. Парфюмерные фабрики, а на парфюмерных фабриках, как правило, Работают так называемые носы. А, носы – это специалисты, которые собирают парфюмерную композицию по а, тому описанию, которое дает заказчик, по тем целям, которые озвучивает заказчик. И после того, как вот нос создал несколько вариантов ароматов, он предлагает их заказчику на выбор, и заказчик выбирает тот аромат, который поступит уже в массовое производство. И после этого аромат поступает уже на массовое производство, парфюмер, на парфюмерную фабрику, где по точным, по четким формулам производится уже создание массовых объемов этого аромата. И параллельно с этим процессом заказчик занимается созданием и производством уже упаковки, флакона, создается дизайн, придумывается название, легенда этого аромата и затем уже в, собирается весь продукт целиком. После этого естественно начинается рекламная кампания, начинается, то есть продвигается этот продукт в магазины, если мы с вами говорим об обычной схеме продвижения и мы с вами приходим в парфюмерный магазин и уже видим готовый продукт на прилавке. Вот так происходит обычно производство ароматов. Если же говорить о нашей парфюмерии, то компания «Ламбре» точно также является заказчиком парфюмерных композиций. И нашим основным партнером по производству ароматов является французская фабрика «Техника Флор», «Техника Флор» целый концерн, с которым сотрудничает компания «Ламбре». Техника «Флор» занимается производством, затем уже происходит разлив и упаковка аромата. Все это происходит на территории Франции, и уже упакованный флакончик выезжает за территорию Франции. В этом, наверное, есть наша одна из особенностей. Наш аромат полностью произведен на территории Франции упакован в флакончик, пульверизатор поставлен, то есть он не разливается на территории России или на территории каких-то других стран, то есть весь этот технологический процесс происходит на территории Франции под контролем специалистов фабрик, которые этим занимаются профессионально. Вот. Более подробно о том, как производится наша парфюмерия, вы можете посмотреть в фильме, который называется Очарование Франции. Этот фильм снят именно о всей технологической цепочке, которая проходит наш парфюм. И этот фильм будет приложен, ссылка на этот фильм будет приложена к сегодняшнему занятию, и вы сможете посмотреть этот фильм и составить для себя более полное впечатление о том, как же производятся ароматы Ламбре. И говоря о производстве, я бы хотела здесь еще затронуть тему ценообразования, потому что это все очень тесно связано. Вы видите, насколько, сколько этапов проходит парфюм, прежде чем он доходит до прилавка. И в, чтобы просто у вас было понимание о том, как вообще складывается цена в парфюмерии, я хочу сказать о том, что цена непосредственно самой парфюмерной композиции от конечной стоимости продукта в магазине, как правило, составляет порядка 10%, там плюс-минус, да, плюс-минус 5%. Вот, соответственно, все остальное – это упаковка, это бренд, это рекламная кампания это наценки розничных магазинов и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень большой процент стоимости готового изделия – это стоимость далеко не парфюмерной композиции. И если мы говорим о парфюмерии Ламбре, то парфюмерия Ламбре более доступна по стоимости именно благодаря тому, что, например, в номерной коллекции мы используем унифицированные флаконы, то есть мы не тратим, стоимость, то есть не тратим средства на дизайн и производство каждого отдельного флакона. Далее, те рекламные бюджеты, которые, как правило, выплачиваются в обычном, в традиционной продаже, у нас получают консультанты, и, соответственно, этот бюджет выплачивается консультантам, которые и предлагают парфюмерию нашей компании. Не только парфюмерия, но и тоже, это же касается и всех других линеек в нашей продукции. Но если говорить о парфюмерии, то вот а, а, здесь тоже уместно об этом сказать. Итак, движемся дальше. А, в парфюмерии существует а, достаточно большое количество классификаций. А, давайте разберем некоторые из них, которые нам пригодятся для такого лучшего понимания а, составления своего мнения о парфюмерии. Итак, первая классификация. Парфюмерия она происходит по сегменту рынка. И всю парфюмерию можно в этом смысле разделить на масс-маркет, люкс или селектив, мастиш и нишу, нишевые ароматы. Я сейчас не буду подробно останавливаться на всех этих сегментах, поскольку у вас будет раздаточный материал, у вас будут дополнительные материалы. И в этих дополнительных материалах по каждому виду классификации у вас будет подробное объяснение по каждому из этих видов. Единственное, остановлюсь только на том, что парфюмерия Ламбре относится к разряду Мастиш. Это такое промежуточное звено между масс-маркетом и люксом, селективом, когда мы умудряемся, что называется, да, то есть ставим целью использовать более качественные, качественные ингредиенты, получать более качественный продукт, но при этом делать его по доступной цене. Именно этим качеством и отвечает сегмент, который называет, называется mass или он еще называется Middle Market. Вот, соответственно, вот именно в этом сегменте рынка и производит свою парфюмерию компания Ламбре. Дальше, парфюмерия разделяется по типу используемой основы. И по этому виду классификации парфюмерия делится на масляные, твердые, спиртовые, гидропарфюмерии. Есть еще пару типов парфюмерии по типу используемой основы, соответственно, тоже эту информацию вы прочитаете в дополнительном раздатке. Парфюмерия ламбре относится к спиртовой парфюмерии, то есть она производится на основе спирта. На сегодняшний день это самый популярный тип парфюмерии. И мы чуть дальше еще разберем те преимущества, которые это дает. Но на сегодняшний день, то есть если вкратце сказать, в мире наибольшее количество парфюмерии производится именно на спирту. Это самый популярный тип. Дальше, по концентрации. По концентрации парфюмерия делится на несколько видов. Это парфюм или духи, парфюмерная вода, их еще называют дневными духами, Туалетная вода и одеколон. Все цифры концентрации парфюмерных композиций, которые входят в, ту или иную, в тот или иной вид парфюмерии, вы также сможете прочитать в раздаточном материале. Если говорить про парфюмерию, Ламбре, то женские ароматы производятся в концентрации парфюма и парфюмерной воды, а вся мужская парфюмерия производится в концентрации туалетной воды. В ассортименте компании Ламбре одеколона нет поскольку это наиболее такой, вернее, наименее концентрированный вид парфюмерной, и парфюмерных изделий соответственно вот мужская парфюмерия у нас вся в виде туалетной воды с повышенной концентрацией что естественно является большим плюсом и наша мужская аудитория очень высоко ценит нашу парфюмерию именно за ее стойкость за ее концентрацию и поэтому в этом смысле мы ничего не потеряли. Итак, парфюмерия ламбре. Какие же плюсы можно выделить, если мы говорим про парфюмерию ламбре? То есть на чем можно сделать акценты. Ну, это, как я уже сказала, качество по доступной цене. Это как раз вот сегмент рынка мастиш, когда мы выдерживаем качество, достаточно высокое качество, но при этом используем все возможные инструменты для того, чтобы оставить цену доступной для нашего, среднего покуп... среднего... Для нашего покупателя и при этом сохранить все качественные характеристики. При этом наша парфюмерия отличается достаточно высокой стойкостью, хотя на стойкость влияет огромное количество факторов, про стойкость мы еще с вами поговорим. Вот, но при этом клиенты отмечают очень высокую стойкость и любят нашу парфюмерию именно за стойкость. Несмотря на то, что стойкость в принципе не является основным критерием качества парфюма, но так уж исторически сложилось, что для наших потребителей вот этот показатель стойкости он является очень важным. И наша парфюмерия в этом смысле отвечает всем самым высоким требованиям. Широкий ассортимент нашей линейки тоже дает возможность выбрать аромат на любой вкус, выбрать аромат под любую задачу практически для решения, то есть выбрать себе помощников в абсолютно любой сфере. И мы с вами завтра будем говорить уже о подборе ароматов. В следующих уроках мы с вами поговорим о том, что такое парфюмерный гардероб, как его можно собрать, пользуясь то есть, на основе нашей коллекции. Но ассортимент достаточно широк и позволяет собрать себе отличную парфюмерную коллекцию. Европейское производство, еще раз на этом остановлюсь, это гарантия качества. Если говорить о нашей парфюмерии, то она имеет не только, например, российские сертификаты качества, она имеет и европейские сертификаты качества. А, как известно, в Европе контроль качества очень высок. И получить европейские сертификаты качества – это для некоторых компаний вообще непосильная задача. У нас есть европейские сертификаты, которые являются гарантом качества нашего продукта. Дальше. Различные виды концентрации ароматов, это вот, например, в женской парфюмерии у нас одни и те же ароматы, есть концентрации парфюма, духов, и есть концентрации парфюмерной воды. И в зависимости от наших задач, в зависимости от того, как будет использоваться аромат, мы можем выбрать ту или иную концентрацию. И это будет влиять и на звучание аромата, и на то, сколько этот аромат будет держаться на, на нашей коже или на, на, на тех пространствах, на которые мы наносим этот аромат. Но в любом случае у нашего клиента всегда есть выбор, и, и, а выбор – это всегда хорошо. Благодаря тому, что наши ароматы имеют спиртовую основу, аромат имеет очень продолжительный срок хранения. О сроках хранения мы поговорим с вами в конце. А здесь только отмечу, что именно продолжительный срок хранения является одним из главных Аспектов, почему спиртовая парфюмерия имеет такое широкое распространение в мире и является одним из, из наиболее популярных видов парфюмерных изделий. Опять-таки, благодаря тому, что наша парфюмерия на спирту и благодаря использованию качественных ингредиентов, наши ароматы отличаются очень красивыми, богатыми и длительными шлейфами. И, если, например, нам нужно создать шлейф, если нам нужно, чтобы она вспомнили после того, как мы ушли, то наши ароматы для этого подходят как нельзя лучше. О том, как создать шлейф, мы сегодня с вами тоже поговорим. Трехнодность раскрытия ароматов. Это тоже то, что характеризует ароматы «Ламбре». И это не просто технологический какой-то фактор, это возможность наблюдать за красотой раскрытия аромата. Аромат на коже живет. Он никогда не будет, то есть в процессе звучания, он никогда не будет одинаковым, никогда не будет звучать одинаково в начале и в конце. Он всегда будет изменяться, он будет переливаться и... Вот, это, вот, эти, вот эти переливы, они всегда завораживают, они притягивают, они интересны. Это сам по себе этот процесс очень увлекательно наблюдать за раскрытием аромата. И здесь уместно поговорить о вот этих нотах, о пирамиде, о так называемой пирамиде раскрытия аромата. Это тоже достаточно такое базовое понятие, которое важно знать. И если вы будете читать описание ароматов, то, соответственно, вы чаще всего увидите, что есть какие-то ингредиенты, которые указываются в так называемых верхних нотах, есть ингредиенты, которые указываются в нотах сердца, и есть ингредиенты, которые указываются в базовых нотах. Итак, что же это такое? Дело в том, что композиция, парфюмерная композиция включает в себя ингредиенты разной летучести. И вот эта вот, а, композиция, состоящая из ингредиентов разной летучести, и создает всю красоту, вот эту переливчивость а, аромата. А, верхняя нота – это то, что мы слышим а, практически сразу после нанесения аромата. А, верхняя нота, она звучит а, в течение... А, в течение 10-15 минут. И в верхнюю ноту, как правило, составляют цитрусовые, зеленые, травяные ингредиенты. И это, это, как правило, самые сочные, самые яркие, самые такие звучные ароматы, ингредиенты которые составляют верхнюю ноту. Как я уже сказала, верхняя нота раскрывается примерно до 15 минут. Вот Самое яркое ее звучание – до первых 15 минут звучания аромата. После этого на первый план выходит нота сердца. И вот здесь хочу сделать небольшой акцент. Это не значит, что вот, когда вы наносите аромат, то... Сначала звучат только верхние ноты, потом звучат только ноты сердца, потом звучат только базовые ноты. Нет, они все начинают звучать, но поскольку верхние ноты самые яркие, то, соответственно, мы слышим вот эти вот самые яркие ноты, которые приглушают ноты сердца, приглушают базовые ноты. То есть они как бы остаются нами незамеченными. Но после того, как верхние ноты отзвучали, вступают в силу ноты сердца. И нота сердца – это сердечная нота, по которой определяют группу аромата, по которой определяют главные ингредиенты, то есть определяют, вот как бы, например, говорят, здесь вот основной… Основным ингредиентом является, например, роза, да, то есть и вот, вот этот определяющий ингредиент, он как правило находится именно в ноте сердца. Это то, то звучание, которое мы больше всего и любим ароматы аромате то есть мы выбираем аромат по звучанию именно ноты сердца. Сердечные ноты, они звучат где-то от 30 минут до 2-4 часов, то есть вот такое среднее продолжительное звучание ароматов ноты сердца. И в сердечных нотах у нас, как правило, цветочные, фруктовые, пряные, спецовые ноты. То есть в нотах сердца звучат именно эти ингредиенты. И когда я говорю о продолжительности звучания, продолжительности звучания тех или иных нот, это не какие-то такие, знаете, стандартные цифры, да, вот жесткие. Нет, дело в том, что в каждой композиции, в каждом аромате продолжительность звучания нот будет отличной, будет разной. Например в свежих, в свежих ароматах, например, в океанических ароматах у нас будут ярко выражены верхние ноты и будут более приглушенные ноты сердца и будут еще более приглушенные, например, сердечные ноты. Да? Если мы возьмем с вами восточные ароматы где очень много специй, где очень много пряности, где очень много а, таких смолистых а, уже ароматов, то, соответственно, там будет а, а, очень яркая а, сердечная нота, очень яркая базовая нота, да, а верхние ноты уже будут более, то есть а, а, будут менее выраженные. И... Поэтому это все очень такие приблизительные цифры, приблизительное время звучания, чтобы вы понимали сам принцип раскрытия ароматов. Ну и третья нота – это наша базовая нота, финальная нота. Это нота, которая начинает звучать через 2-4 часа. Она может звучать до нескольких дней, если мы наносим аромат, например, не на кожу, а на какие-то другие... Части там, одежды или аксессуары. И базовая нота – это, как правило, закрепители растительного и животного происхождения. Это то, что связывает аромат, связывает верхние сердечные ноты с нашей кожей, держит эти ингредиенты на нашей коже, позволяет аромату раскрываться постепенно. И сюда мы относим древесные, смолени, такие смоляные ингредиенты, амбру, мускус, ваниль, кедр, этивер, пачули. Вот, то есть здесь и растительного, и животного происхождения. Но если говорить о ингредиентах, о закрепителях животного происхождения, то сразу надо сказать, что на сегодняшний день в натуральном виде они практически не используются. В связи с тем, что животное занесенный в красную книгу, соответственно, добыча уже закрепителей животного происхождения это запрещенное занятие, соответственно, и если даже используются натуральные закрепители, то это в каких-то очень эксклюзивных индивидуальных работах парфюмерных, это стоит каких-то сумасшедших денег, вот, то есть это достаточно такое, Редкое явление на сегодняшний день. То есть в массовой парфюмерии вы закрепители животного происхождения практически уже не встретите. И здесь на выручку нам приходят синтетические ингредиенты. Прежде чем мы с вами поговорим немножко о натуральных институтах, лиц... Синтетических ингредиентах, я хочу еще сделать небольшое отступление, касающееся наших нот, трехнотности звучания. Вот такой вот как бы важный момент, который тоже может вам пригодиться в дальнейшем для понимания звучания ароматов. Когда собирается парфюмерия в концентрации парфюма, то в этом случае усиливается базовая нота и облегчаются верхние ноты. Когда собирается парфюмерная вода, то есть более облегченная композиция, соответственно, базовые ноты делаются, собираются более облегченные, и усиливается нота сердца, то есть центрально становится нота сердца. В туалетной воде, соответственно, усиливаются верхние ноты. Дальше, соответственно, базовых нот тоже меньше, чем в парфюме, естественно, да, то есть акцент делается на верхние ноты. То есть по большому счету, если вот рассматривать с этой точки зрения, то какое-то незначительное звучание, которое, скорее всего, мы как обычные, Обладатели обычных носов вряд ли услышим, но разница в звучании может быть. Но еще раз повторюсь: мы с вами с нашими обычными обывательскими носами, эта разница вряд ли заметим. Я думаю, что все эти тонкости могут отметить только профессиональные носы, которые натренированы слышать все эти разные звучания. Итак, натуральные синтетические ингредиенты. Тема такая: знаете, окутанная всевозможными мифами, всевозможными какими-то легендами по поводу натуральности, ненатуральности, здесь важно сказать вот что. На сегодняшний день практически нет стопроцентно натуральных духов, стопроцентно натуральной парфюмерии. Это связано с разными причинами. Первая причина заключается в том, что та парфюмерия, современная парфюмерия, которую мы знаем, в том богатстве звучания, которое сейчас у нее есть, мы ее знаем именно благодаря синтетическим ингредиентам. Если собирать аромат исключительно из натуральных ингредиентов вот этого, этой красоты звучания, объемности звучания вот этой палитры просто не будет. Потому что количество ингредиентов натурального происхождения достаточно ограниченное количество. Это первое. Второй момент это то, что на сегодняшний день натуральное сырье становится все дороже, дороже и дороже. И использование натуральных ингредиентов очень сильно удорожает продукт. И поэтому по возможности, там где это можно, там где качество не страдает, соответственно происходит замена натуральных ингредиентов на синтетические. И третий аргумент, он заключается в том, что на сегодняшний день все больше и больше расширяется список натуральных ингредиентов, которые запрещено использовать в производстве парфюмерии в силу того, что они вызывают аллергию или какие-то другие побочные эффекты, и их просто надзорные органы, как такие как, например, ИФРА в Европе, просто запрещают использовать в применении парфюмерии в производстве парфюмерии. В связи с этим меняются формулы ароматов, и, например, можно столкнуться с тем, что современные ароматы под тем же названием, под той же торговой маркой, звучат совсем, ну не то чтобы совсем по-другому, но немножко по-другому, нежели это было, например, там 20 лет назад, да? то есть это связано как раз с тем, что меняются требования, расширяется список запрещенных ингредиентов, и, соответственно, происходит замена натуральных ингредиентов синтетическими. Вот, поэтому на сегодняшний день, группа синтетических ингредиентов очень обширная более восьми тысяч ингредиентов на сегодняшний день уже существует, которые используются в парфюмерии и идет такая тенденция такова что парфюмерия идет в сторону увеличения количества синтетических ингредиентов в составе парфюмерных композиций. Хорошо ли это плохо? Здесь нельзя ответить однозначно, потому что как я уже сказала, именно синтетические ингредиенты позволяют нам создавать то богатство палитру парфюмерного звучания, которое мы имеем на сегодняшний день. Это делает парфюмерию более безопасной и здесь главное важно обращать внимание на качество ингредиентов как натурального, так и синтетического происхождения. Соответственно Компания Ламбре использует в производстве, то есть это является кредом компании, использует в производстве как натуральные, так и синтетические ингредиенты высокого качества. Если говорить о парфюмерии и вообще о позиции фабрики, то позиция такова, что насколько это возможно, используются натуральные ингредиенты. То есть если есть в доступе натуральные ингредиенты, то они обязательно будут использованы, в, то есть они не будут заменены синтетическими. То есть натуральным в любом случае отдаются предпочтения в том случае, когда их можно использовать. Итак, теперь давайте перейдем к более таким практичным аспектам. Как же правильно слушать ароматы? Да? И на эту тему тоже есть споры, идут споры, как все-таки говорить, нюхать или слушать. Говорите так, как вам нравится. Ни то, ни другое ошибка не является. Вы можете использовать наше привычное слово нюхать, когда мы говорим о, том, о, о, о, о той информации, которую мы получаем через нос. А можете использовать слово слушать. Итак, если перед нами стоит задача прослушать достаточно большое количество ароматов, да, то слушайте сначала на блоттерах, наносите ароматы на блоттеры, и только потом понравившиеся ароматы, отобранные ароматы, 2, 3, 4 аромата тестируйте на коже. Дело в том, что за один раз вам сложно будет протестировать на коже достаточно большое количество ароматов. Ваш нос просто устанет с непривычки, вы перестанете различать ароматы, начнете в них путаться и не сможете сделать правильный выбор. Второе. Не подносите к носу сразу надушенный блотер или запястье. Дайте выветриться спирту. Это особенность спиртовых ароматов, ароматов, которые сделаны на спирте. Нужно дать буквально секунд 30, хоть минутку, Подержать этот блоттер, дать ему испариться вот этим вот нотам спирта спиртовым молекулам и после этого уже слушать начальную ноту после этого слушать начальную ноту дальше сделайте небольшую паузу сделайте перерыв 5-10 минут и послушайте сердечную ноту и окончательное решение принимайте только после того как вы послушали сердечную ноту не принимайте решение не делайте выводы только по звучанию верхней ноты потому что верхняя нота она звучит достаточно короткое время максимальное количество времени вы будете слышать именно сердечную ноту и правильнее будет сделать выбор именно по сердечной ноте. Дальше, следующее правило, это не растирайте аромат. Это относится к тем ситуациям, когда вы наносите аромат на кожу. Есть такая у некоторых привычка нанести аромат на запястье, а потом еще другим запястьем растереть. Никогда так не делайте, не ломайте структуру аромата, не ломайте вот эту симфонию, которая будет звучать при естественном нанесении аромата. Не растирайте нанесенные ароматы, дайте коже подсохнуть самостоятельно своим в естественном темпе, и, соответственно, слушайте уже случайный аромата, не растирая. Не держите долго у носа ни блоттер, ни запястья, ни другую часть тела, куда вы нанесли аромат, не держите долго у носа, не нужно очень долго внюхиваться, то есть давайте носу отдыхать, делаете такие кратковременные вдохи для того чтобы услышать аромат в этом случае ваш нос продержится дольше и сможет дольше различать запахи ароматы и вы тогда сможете сделать правильный выбор используйте воду в процессе выбора аромата не кофе как можно прочитать или услышать где-то, да, кофе является самостоятельным ароматом, он будет нагружать ваши рецепторы, он будет вас отвлекать, и нет смысла использовать кофе. Это тоже один из мифов, которые используются в, в подборе парфюмерии. На сегодняшний день все еще можно встретить кофейные зерна в некоторых магазинах, но сейчас этого становится уже все меньше и меньше. Используйте чистую воду между прослушиваниями ароматов, между заслушиваниями, просто делайте несколько глотков чистой воды. Если вы чувствуете, что вы перестали различать аромат, что вы устали, что теряется острота обоняния, выйдите на свежий воздух, просто подышите свежим воздухом, сделайте перерыв и тогда вы сможете вернуться к прослушиванию ароматов снова. Итак, вы выбрали себе аромат и теперь встает вопрос, как же правильно наносить аромат. Есть разные способы нанесения ароматов. У вас тоже будет небольшой раздаточный материал на эту тему. Здесь только скажу вот о чем. Опять-таки идут споры о том, а наносить можно ли наносить ароматы на одежду, на аксессуары или нельзя. Кто-то ратует только за нанесение ароматов на кожу. Вот. А я в этом смысле более демократична и... Пробуйте наносить ароматы везде, где вам нравится. Если вы наносите ароматы на кожу, то для этого используются так называемые теплые точки. У вас в раздачном материале будет карта этих теплых точек, куда можно носить ароматы. И нанесение ароматов на теплые точки создает более интимное звучание. Звучание в этом случае ароматов будет ближе к коже. Вот, и то есть это будет такое не, не социальное звучание, да, то есть для вас и для вашего близкого человека, то есть на такой интимной дистанции. Если же вы хотите создать шлейф, если вам нужно более громкое звучание, если вы наносите аромат для социума, в этом случае вы можете спокойно использовать для нанесения ароматов и одежду и аксессуары и э, можно наносить аромат на чистые волосы, волосы очень хорошо держит аромат и э, в этом случае вы можете использовать метод нанесения облачком, когда вы наносите делаете несколько пшиков вверх из пульверизатора и входите в это облако можете наносить в качестве по способу обонятельного треугольника, то есть когда вы наносите аромат вот верхняя часть груди и, например, вот над головой, да, вот на, на этом слайде девушка как раз наносит ароматы в области обонятельного треугольника. Это будет аромат больше для вас, то есть, чтобы вам самой слышать этот аромат, чтобы находить, ну, то есть, самой ощущать. Вот, если опять-таки для шлейфа, если вы хотите создать шлейф, то наносите аромат на подвижные части. Если у вас длинные волосы, нанесите аромат на волосы. Если у вас, например, вы в юбке, нанесите аромат на подол юбки. Если вы, например, у вас длинный рукав, нанесите аромат на рукава. Руки тоже находятся в постоянном движении. Или на, на подол брюк можно нанести, нанести брюки. На шарфик, привязанный к сумке, тоже можно нанести аромат. Тоже находится в движении, тоже будет создавать потоки шлейфа. вот Одним словом, экспериментируйте, пробуйте, носите по-разному. В зависимости от того, какая задача перед вами стоит, от этого можно менять способы нанесения ароматов. Каких-то вот жестких правил в этом смысле нет. Единственное есть одно правило, которое у нас идет издавна, это нанесение ароматов за ушами. Вот, это, этот способ использовался еще тогда, когда ароматы имели достаточно высокую концентрацию. И а, когда ароматы наносились вот для им именно такого достаточно интимного а, расстояния, сейчас а, наносить ароматы за ушами большого смысла нет, потому что концентрация парфюмерных композиций уже стала значительно ниже, чем как это когда-то было. И задачи поменялись, и более того, за ушами у нас находится а, Одна из самых, один из самых жирных участков, и поэтому а, жирная кожа очень быстро съедает аромат, и аромат здесь будет очень быстро пропадать. Ну и потом, а, вы сами тоже не будете слышать этот аромат, к сожалению, потому что он находится сзади вашего носа, поэтому нет большого смысла наносить аромат за ушами, наносите аромат на другие теплые точки, которые есть на нашем теле. И давайте поговорим немножко о стойкости. И здесь же затронем такую тему, как коварство носа. О стойкости для некоторых, для кого-то стойкость является одним из самых главных характеристик качества парфюмерной композиции. Но это, наверное, было бы не совсем... Правильно, потому что стойкость является только одним из характеристик качества парфюмерной композиции и более того, стойкость зависит от очень большого числа факторов и сочетание этих факторов и дает то, что мы привыкли называть стойкостью. Ну, во-первых, стойкость зависит от концентрации парфюмерной композиции, да? то есть духи по определению более стойкие, нежели парфюмерная вода. Дальше, <с email> стойкость аромата зависит от идеи аромата. То есть, если, например, создается аромат в океанической группе, он создается легкий, воздушный, невесомый, он по определению не может быть более стойким, чем, например, ароматы из древесной группы, из шипровой группы, из восточной группы, где используются ароматы по определению более тягучие, более насыщенные, более густые и... Естественно, стойкость этих ароматов при одной и той же концентрации будет разной. Вот. Поэтому идея аромата, она тоже накладывает свой отпечаток на стойкость. Стойкость аромата в том смысле, как мы это понимаем, еще зависит и от количества и способа нанесения аромата. Да, то есть, если мы с вами наносим небольшое количество аромата, то мы достаточно быстро перестанем его слышать. И если мы его еще, например, наносим на теплые точки, а что создает такое интимное звучание, то, то есть мы его опять-таки быстро перестанем слышать. Да? Соответственно, на стойкость еще также влияют наши какие-то индивидуальные особенности, наш гормональный фон, изменения в гормональном фоне. Это тоже все влияет на стойкость. Если говорить про индивидуальные особенности, я иногда сталкиваюсь с такими ситуациями, когда кожа это можно назвать съедает аромат очень быстро съедает аромат это, скорее всего, связано с тем, что либо в организме чего-то не хватает, и просто тело его так вот всасывает, что называется, да, вот, и аромат просто быстро исчезает с поверхности кожи, а иногда бывает аромат, что, ну, то есть нет такого явления, он будет звучать, соответственно, один и тот же аромат на разных людях может проявлять разную стойкость. В разное время, то есть в разные периоды жизни один и тот же аромат может проявлять на коже одного человека разную стойкость. Вот, поэтому стойкость здесь зависит от очень разных факторов. От, от, зависит от пищи, которую мы принимаем, да, то есть... А тоже от этого зависит состояние нашей кожи, то есть, то есть в каком состоянии поглощения находится кожа или нет. Зависит от температуры тела, да, то есть чем выше температура тела, тем, соответственно, быстрее происходит испарение аромата, тем меньше стойкость, как бы мы сказали, да, вот, и наоборот. Температура окружающей среды, тут тоже как бы чистая физика, в холоде процесс испарения происходит в более медленном темпе, а в, в, при высокой температуре окружающей среды в тепле испарение происходит быстрее. И соответственно, опять-таки, если, например, мы находимся в теплом климате, в теплое время года, мы, опять-таки, по своему разумению скажем, что стойкость меньше, да, чем, например, зимнее время года и так далее. И поэтому на стойкость влияет огромное количество факторов. И здесь, вот, когда задают вопрос, стойкий аромат или нет, очень трудно ответить на этот вопрос вот как-то вот однозначно, да, потому что факторов, влияющих на стойкость, очень много. И сюда же, сюда же к стойкости я отнесла вопрос, касающийся нашего личного восприятия и привыкания к аромату. Это как раз то, что принято называть коварством носа. Наш с вами нос устроен таким образом, вернее не сам нос, а восприятие запаха устроено таким образом, что мы с вами со временем привыкаем к ароматам, которые слышим регулярно. Если наш мозг не воспринимает эти ароматы как опасные, соответственно, мы перестаем их различать. Например, вы, никто из вас не чувствует запах своего тела. Да, но запах тела другого человека вы слышите. Большинство из нас понятия не имеют, как пахнет у нас дома, потому что мы находимся в этом доме, и мы привыкли к этому запаху, и мы его просто не чувствуем. Но если вы кому-то придете в гости, то вы услышите эти индивидуальные ароматы дома, вот куда вы пришли. Вот у каждого дома есть свой индивидуальный запах. И так далее. И, и по статистике нос городского человека не различает порядка 70% запахов, которые нас окружают. То есть вот, наше тело как бы приспосабливается к условиям для того, чтобы поступало как можно меньше раздражителей. И, соответственно, если аромат вам подходит, если он не воспринимается вашим как нечто опасное, то вы со временем перестаете его слышать. Вы его можете слышать в течение буквально нескольких минут после нанесения, а потом его вы перестанете слышать. Но его будут слышать окружающие, его будут слышать ваши... Коллеги, друзья, знакомые, люди, с которыми вы будете сталкиваться в лифте, на лестнице, где-то в других местах, в коридорах, то есть люди будут слышать ваши ароматы. Вот. И а, всегда встает вопрос, ну как же, как же сделать так, чтобы я слышала ароматы, мой любимый аромат, я хочу его слышать, что же мне сделать. А, секрет очень простой. Просто для того, чтобы слышать свои любимые ароматы, вам нужно их перемешать с другими ароматами. Вам нужно менять ароматы для того, чтобы ваша... Ваш нос не привыкал к одному и тому же аромату. Если, например, вы перестали слышать свой любимый аромат, просто его отложите, возьмите себе другой аромат, заведите себе еще один любимый аромат и начните им пользоваться. И, соответственно, постепенно у вас вы отвыкнете от, от прежнего аромата и затем его снова начнете слышать. Коварство носа еще проявляется иногда в виде того, что мы начинаем искаженно слышать а, ароматы мы а, а, то есть а, нам кажется что аромат изменился у меня самой в, в истории была такая ситуация у меня это произошло с моим любимым девятым ароматом которым я пользовалась и в пир и в мир что называется и достаточно долго я им пользовалась несколько лет и в определенный момент там, мне вдруг показалось что все аромат испортился он начал звучать очень горько неприятно, то есть вот этого очарования легкого кинического аромата просто не стало. И, и, и как я перестала его слышать, то есть наносила все больше и больше количества на себя аромата в надежде услышать свой любимый аромат, пока мне окружающие не сказали, что все рядом с тобой просто находиться невозможно, потому что ну, нельзя столько парфюма наносить. и я поступила вот точно так же, как я вам и рекомендую. Я убрала девятый аромат, перестала им пользоваться, перешла на пользование другими ароматами. И через несколько месяцев, когда я вернулась к своему девятому аромату, я вновь услышала свой любимый девятый аромат. Вот, поэтому если вы вдруг чувствуете какие-то изменения восприятия это не всегда про то что поменялся аромат это просто поменялось наше восприятие и в заключение давайте немножко поговорим о том как хранить парфюмерию потому что это тоже очень важный момент который влияет на сохранность содержимого нашего флакончика Срок годности на парфюмерные изделия вы можете посмотреть на упаковке. На любой упаковке указан срок годности. И в частности на нашей парфюмерии это 5 лет до открытия флакона срок годности. И после того, как мы начали пользоваться флаконом, срок годности этого флакона 3 года. Единственное, здесь нужно сделать оговорку при соблюдении правил хранения этого флакона правил хранения парфюмерии. Сейчас мы с вами про хранение проговорим, а перед этим я хотела бы сделать такую небольшую ремарку. Дело в том, что понятие «срок годности» Есть только вот у нас да, на постсоветском пространстве. Если говорить о Европе, то в Европе нет такого понятия срок годности аромата. А в Европе к ароматам относятся примерно как к вину. Чем дольше срок выдержки аромата, тем он ценнее. Но еще раз оговорюсь, это лишь при условии, если соблюдены все правила хранения аромата. Итак. Чтобы ваш аромат сохранял, не портился, да, а испортившийся аромат можно определить как. Становится более вязкая консистенция, появляется пригорклый запах, то есть темнее цвет. И это вот говорит о том, что аромат испортился. Иногда, кстати, в парфюмерной композиции может появиться какой-то незначительный осадок. Кстати говоря, это не является признаком того, что аромат использовался. Если нет других признаков, о которых я сказала, например, нет пригоркости, нет потемнения, нет маслянистости, которая появляется, в этом случае это является естественным осадком, который может появляться. Итак, чтобы нам с вами сохранить наш парфюм, его нужно хранить, во-первых, вдали от солнечных лучей. Прямые солнечные лучи очень, могут очень быстро испортить аромат. Ароматы нужно хранить в сухом помещении, то есть влажность тоже плохо сказывается на аромате. Поэтому ванная комната, как место хранения парфюмерии, это не самое удачное место. Дальше храните ароматы вдали от источников тепла. Вообще ароматы парфюмерия не любит перепады температур и, соответственно, постарайтесь хранить парфюмерию в какой-то в одной температуре. Если вы, например, купили себе ароматы прямо в прок что называется, да, то вы можете их в холодильник положить, пусть они лежат в холодильнике. Вот. а если же вы пользуетесь ароматами, то, соответственно, соблюдайте все эти правила. Вдали от источников тепла, в сухом месте, вдали от солнечных лучей, не выкидывайте коробочку, потому что флакончик вы можете положить в коробку, по крайней мере, это убережет от солнечных лучей. И, то есть один фактор вы нейтрализуете то есть храните ароматы в упаковочке ну и в заключение хочу сказать что каким бы правильным местом для хранения парфюма не было бы там то или другое место да но лучшим местом где имеет смысл хранить наш любимый парфюм это наша кожа носите ароматы получайте удовольствие Очаровывайте окружающих и а, используйте эти замечательные а, флакончики для того, чтобы а, добавить счастье в свою жизнь. А на этом у нас на сегодня занятие заканчивается. Переходите к выполнению домашнего задания, а мы с вами встретимся завтра и уже поговорим непосредственно о парфюмерной коллекции компании Ламбре.